И всем привет! Сегодня мы будем выживать на сервере Meteodust. Поприветствуйте моего друга Артёма э, да. Амадея. Амадея, поздравляйся. И мы будем выживать впервые в Meteodustе в городе Нуар. Тут у нас инфраструктура и помните, Нуар это демократический город. Да, Амадея. Вот наша карта. Можете зайти. Проходка 50 рублей, вы знаете, спросить у Фина. Так, вот тут у нас от, отель э, Ромаха. У нас тут э, я раньше продавал лото, но что-то все скупили, ну ладно. У нас тут много игроков. Я кстати, под админ, но я ему ничего не сообщила снимки. Ладно. Тут у нас э, самая крутая вилла Амадея Геймсом. Э, ну и типа в ней, да, ценно. типа в ней шкафчик, фигавчик с железным мечом на добычу 3, а в страту 3. Домик, склад, кровать. Ну и конечно шикарный вид на эту грязевую, грязевой столб. Тут у нас, ну да, тут у нас балкон, из которого можно на изи выпрыгнуть. Ну мне можно ну можно, у меня бесконечные хиппи. И наш склад оформлен в стиле нуар, как неубедительно. И, типа, могу рассказать. Хотите историю? А я вам ее все равно расскажу. Так, я пока. Сяду взям, Ну, тут сяду. наша история города начинается с того времени, когда Амадей встал перед камерой. Да, прикольный буква. Наша история начинается с того, как великий Антониофе начал обосновывать наш город. Он, он уложил Амадей спать. Да, да. На самом деле там не было Амадина, но так это... он создал город возле деревни на координатах минус тысяча семьсот семьсот Потом Антонио Фе предал нас и не заходил целую неделю. А не делал более месяца, ничего. В итоге я великий Иван 228 восемь Дире Айкей восемь. Решил стать миром, и у меня это получилось. Я, великое дерево! Дуб по национальности. Решил основать этот ну, продолжить развитие этого города в правильное русло. Ну, сейчас мы самодеем сидим напротив. У него вот тыква на голове, потому что у меня ресурс пак не установлен. да, -да. Ой, под. Да, не буду от пятого лица рассказывать. И вот, я построил много... У меня ресурс-пак не установлен. Я построил много зданий. Этот загадочный чемодан полностью мой. В нем дохренища мазов. Слышь, я это не смотри. Супер-пупер загадочный э, чемодан. Слышь, ты это? Моя алмазера не вызывала. Я тебе дам два... Я тебе дам стак алмазов на рабочих, чтоб тебя построили на для аукциона. Бери. Бери прям сейчас. Нанимай рабочих за этот сраный стак алмазов. Потому что я великий окей Путин, окей дерево, а он окей... Медведев. У нас есть много районов. Этот район Нуар. Просто Нуар. Нуар-нуар. Почтовый индекс 228 1488. Тут у нас банк недостроенный. Я тут это, предлагаю стекло сделать. Да, я знаю, я расскажу. Тут у нас разворовали алмазерные блоки. Тут у нас всякая фигня. Ну, типа в стилистике банка, как обычно. У нас тут Угу. Банк Тут у нас великое Око Алмазисусов Оно приносит нам только Алмазисусы И это Око Алмазисов нам работает Потому что я сейчас самый богатый, мне кажется По алмазам на сервере Тут у нас Мерья, я тут выступаю Ну как Мерья, просто выступательная фигня э -э И Великий Ама амудюй, Который поставил два шалкера И один Нендер у меня прям на банке Управляет Великим районом Тризавыра. Знаете, как он произошел? Однажды Великий Итсайд Джонсон. Э -э да, я буду каждый раз присаживаться, чтобы вам рассказать историю. Это наш э, новый житель. Тамадей. Ладно. Так, зачем чем я остановился? Да, город. Э, я остановился в том, как мы получили район-город через Тризавыр. Был однажды Инсайд Джонсон. великий человек, который оставал город э, Тривосклив, три воспроизводительных знака. Чего? О, Спасите его, блядь! Да, блядь! Жжж, за хрень! Финхост хребаный сделал, блин. Я еще и своего новичка ударил. Хрень, короче. Потом Эдзай Джостон что-то инсайднулся, и типа ему стало скучно выживать в этом хосте за 5 рублей на доширак школьнику. И потом он решил просто дать свой, свой город какому-то рандомному челику. И этот рандомный челик оказался я. Потом, когда я уже получил все сертификаты фигаты, я великий Ваныса 228. Окей, поцик 228. Решил заняться этим районом. Но потом что-то я подзабил, мне лень стало. Я поставил туда своего чинушу Амадия Геймс. И он э, решает там сейчас все проблемы. Его главная проблема это сносить ту грибаную гору, ту гору которая там стоит, но он что-то наделал. Забил, вообще-то поставил свою виллу. Вот. Там есть одно здание пока что. Ну, два здания. Одно Амодею построил. Ну и типа вот. сам э, оформлено все на меня, так что фиг Вот сейчас. Прямо сейчас я вам покажу район 3 Завыра. Ну как. Ну вот. Собственность поселка Нуа. У нас тут ферма пшени. Трестника. Э -э вот тут у нас самодей развернулся по полной, убрал сундуки, сделал склад, построил домик. Э -э тут, там, По идее он должен построить домик, где будет проводиться аукцион завтра. Но ну, а что-то он это, позабил и построил себе филу. Давай Вот, он нифига не послушался моим советам и не сжег лес. И типа вот его собачки. Опа свинья. И вот его видно самая гамнянная вила. И тут, видимо, домик, где будет проводиться аукцион. На самом деле, по идее, Сайт Джо сделал так, чтобы я проводил аукцион в том доме, но типа типа нет, как бы этот дом что-то гамницо для аукционов, так что я построю новый амбар огромнейший для всяких лотов. Типа, вот, у меня там будут необычные коты в мешке, конечно, образно говоря. И вот. Его величайший компьютер 228, хотя он мог поставить туда свою карту города. Вот, кстати, они с с Ильей Муровцем пришли в его виллу. Здорово. Здорово. Я фиг знает, фиг новичок не делает в городе. Ну, что это не... Я знаю. Так, это мой офис. Ну, э, конечно, там это все. Э, делай деревню там отмазывайся то что типа отсатывают в офис. Ну, все знают, что это твоя вила, да? Ну, ладно. Ну, про три Завыря я вам рассказал. Угу, конечно. Три Завыря я вам рассказал. Коровка не показал, конечно же. И вот. Наш скалат Самое... Э, самый, самое клевое место только... Угу. Только потому, что тут и есть мой шашландос, который... Илья, и, который Амадей Гумс, и, конечно же, и не съел. Да, он тут будет гниеть. Тут у тебя было три стыка? Ох, ты мой коррупционер, любимый. Конечно, он вместо того, чтобы жрать мой фирменный шашлык, он, конечно, он подарит, блин, Ильё и Мумровцу, да? Блин, у тебя пиздит морковку. Такое чувство. Ладно, давайте... Об... Äh, проведем обзор по серверу. Эмедиадос. Ага, Я знаю, что все, наверное, видели Эмедиадос, но для новичков, которые это, хотят обзор а, не просто так впустую тратить 50 рублей на обход. Или... А, нет. Я похожу, все достойно, и кто-то украл мою лодку. Давай, гони лодку сюда. Гони лодку. Угу. Моя лодка, все, погнали. Там, да. Э, Я знаю, что я, типа, не монтажер, но. Берет мой такси. Сказал, черный бумер, Блэд. Или такси. Британское. Так, давайте сначала э, в мистерию, где находится мой бизнес. Кстати, по секрету скажу. Конечно, Амадей этого не знает, но.. Весь все мои алмазы с моего бизнеса. Ну, одного бизнеса, но я, я его никогда не покажу. У меня есть второй бизнес в мистерии. Я так вам скажу. И, типа, могу... он будет на строим Нет. Я, я скажу только, если ты. Протойди весь свой наркобизнес вместе с кос Кокса. Понятно? Надеюсь, до Фопик или это не посмотрят. ну нормально. Тут у нас есть несколько временных линий. Тут у нас Айсбург. Фигня какая-то, еще фигня какая-то. Я помню, как мне один Челикус пытался впарить город, который пустышка, за две починки был Город Мистерия, город средневековье. Знаете, почему я еще хочу оставать город Микополис? Потому что, типа, у мистерии то есть город Средневековье. А вот тоже хочу, как бы. Да, да. Ты это да, да, там не застревай. Тут у нас Вравела. Дима, мира. Ну, мер как бы третец. И, кстати, тут фигня. Так, сван... блин, карафон подвинул. Э, мой бизнес там. Да? Это нафиг. Я тут плыву на своей лодке. Да ничего мы тут не забыли. ⁇ -мо ⁇ это такая блин. У меня тут бизнес. Вот мой э, площадка для бизнеса. Моя частная территория. Э, вот, можете порочитать по этой табличечке. Тут мне пришлось подстраиваться под них за 20 алмазов в неделю, как бы. Я отчасти еврей там хрень... Это с овощи. И вот, она тут скоро будет все. И, конечно, нифига, нифига это не даю арендную плату тритеку, но типа, нафиг надо. Он же не просит, значит, я не буду давать. Тритек, не смотреть видео. Такс. ну тут у нас? А что? Да блин, подумаешь, о а много это кармоналщик. Что не дает Тритеку его баблосы? Ага, конечно. Мне кажется, у Тротека что-то с памятью, он забыл, что он вообще продавал мне свою тера. Хотите Альбада там вот это шмокать. Тут у нас бассейн. Тут бассейн, маны, тут суд, там какая-то хрень. Я не знаю, го, посмотрим. походу его э, председателя вот эту надпись. А что такое нормальное? Я, дум... Я не думал, что это мэрия. У меня тоже мэрия есть. А, потерялся. Ну тогда полетала Такс. Так-с. На складу мне нельзя. Сам лицо. Сами эти фанта уже задолбали. Такс, ну ладно, один город мы обозр... э, уже обозрили. Давайте обозрем другой город. Вот. Три закуры мы обозревали, давай садись. Марей, я еще уеду. Пока. Короче, так как у меня репортаж, мне можно. Надеюсь, там нет из айсбурга. Видишь, как гемак катапка. ⁇ Я не туда заехал. Вот. Что? Шо... Гемак там катается. Гемак это типа под админ. Там еще вам надо еще один город обозревать. Айс и из айсбурга. У меня, Блин, не могу. Вот у нас тут типа ход-то закрытый зоны. А, тут нет закрытых зон, так что нормально. Тут у нас, вот там у нас бар, там был это только видеорегиструтор. У нас паучандра, фигандра еще зелье варенье что ли то что что что ли у нас зелье тут у нас У нас брасовое производство зельек у них такая ви что типа они могут платить за плату за проезд типа то что у них тут лед я тут у них это копался у меня целый инвентарь это а мне пришлось им отдавать Два стакана, чтобы выкопать лед. Лед же э, хорошая вещь-то. Да. Ну, погнали к следующему э, городу. Дару слышь? Слышь, В трусы носишь. А На свою лодку? Что-то Амадий залагал. Я не знаю. Оба. Ну у нас какой-то город ещё. Я не знаю. Тут их развелось муравейников этих. Гомнецов вообще Так, давайте обозрём Old Future Town. Old Future Town. Да, что там один залагал. так э -э. Загружайся, давай, загружайся. Old Future У нас тут обосновано, не них тут своя гоночная фигня, видимо. Что вот так вот? Нет, мне кажется. Тут у них можно кататься. Но это не важно. Интересно, а почему они вообще горят? Тебе Я знаю, что вам больше убивать, чем показываю, но вот. Э, у них тут есть мирия комната Эмпликса. эмплих это вроде мой эмплих эмплих ну вот у них тут есть табличечки блять в городе Ульча. Первый. первое дело да много текста много текста ну ладно в принципе я вам все обозрел и можно уже заканчивать ставьте как там свои э, свои кисти и подписывайтесь на мою рассылку газет всем удачи всем пока